После довольно информативной беседы не хотели бы вы сходить к такому же амбициозному человеку, как вы. Снова-таки, не постесняйтесь и встретитесь с таким же человеком, как и вы. Где именно решать вам?